Всем салют! Спасибо за активность под моими видео. Спасибо каждому, кто оставляет комментарии, чуваки, это очень круто. Канал растет, делаем дальше. Я расскажу сегодня о новом приложении, в котором каждый из вас, абсолютно каждый, сможет набрать свою аудиторию, делать с этой аудиторией все что угодно, набрать себе подписчиков на канал, или не знаю, набрать прослушки на свой трек, или раскрутить свой инстаграм и так далее. И главное, как еще можно с этого очень и очень неплохо заработать. Не забудь прямо сейчас прожать лайк, нажать на красную кнопку, чтобы сделать ее серой. Ведь видео будут выходить чаще. Это очень круто, когда актив растет. Это очень приятно. А мы начинаем. Я думаю, что каждый из вас уже слышал о такой площадке, как Clubhouse. О новом приложении, где можно общаться только лишь голосовыми сообщениями, голосовыми чатами и так далее. Если кто-то из вас не любит голосовые, то для вас это настоящий motherfucking ад. Но приложение набрало дикий хайп, оно распространилось очень и очень быстро по всему миру. В том числе и в России. Почему так произошло? Изначально идея, в принципе, была не новой. То есть, это тот же самый Discord, но просто вынесенный в приложение. В дискорде давно можно так сделать, но почему-то Discord так сильно не взлетает. О дискорде не говорят в новостях, о дискорде не говорят там со всех федеральных каналов и так далее. А о Гопхаусе начали говорить абсолютно все. Почему? Пиар-менеджеры Клабхауса поступили очень и очень круто, они стали привлекать в свое приложение знаменитостей, то есть огромное количество знаменитостей сначала на Западе, потом и в СНГ стали активно проводить там свои эфиры. То есть Илон Маск там позвал Путина, все кинозвезды известные голливудские, все стали пользоваться Клабхаусом. Отсюда массовое-массовое скопление людей пользователей, которые просто как лавина обрушились на это приложение. Тем самым приложение взлетало, взлетало, взлетало и взлетало. Кроме того, приложение было недоступным для всех, то есть можно было приглашать туда там два человека, потом четыре человека и так далее. То есть могли попасть люди по инвайту это был не маркетинговый ход сами разработчики просто не успели допилить нормальную систему авторизации так скажем то есть, да чтобы человек заходил авторизировался и приложение работало для всех также не было версии для андроида но это собрало такой накопительный эффект то есть люди подумали что это приложение для элиты во первых во вторых это приложение работало только на iOS устройствах то есть на айфонах айфоны есть у нас в основном у так скажем, в СНГ, так говорят, да, то есть у довольно-таки обеспеченных людей. фонд себе нельзя так купить спокойно, как какой-нибудь бюджетники из Xiaomi. Это собрало такой накопительный эффект, то что люди массово-массово стали продавать инвайты, покупать инвайты и, соответственно, попадать в Clubhouse. но в приложении было огромное количество минусов которые к сожалению пока что не пофиксили то есть в основном мы не можем делать запись эфира то есть в чем смысл самого приложения если кто-то здесь не пользовался я расскажу то есть есть огромное количество людей то есть да к примеру какой-нибудь я не знаю там известный человек собирает вокруг себя фанатов ведет прямой эфир и каждый из них может задать ему вопрос либо пообщаться то есть сам спикер выбирает, с кем он может пообщаться, и может, в принципе, сделать либо живую беседу, либо как бы прослушать его какие-то голосовые сообщения. Но в Clubhouse нельзя делать запись прямых эфиров, нельзя делать запись экрана. Это строго банится администрацией. И человек, постоянно, который пользуется клубхаусом, он должен просто жить в этом приложении. То есть он должен постоянно жить в ожидании эфиров. То есть это очень сильно бьет по нервной системе. Представьте, что в Клабхаусе вы ждете какого-то своего кумира, то есть, да, и вы не знаете, когда он выйдет в эфир, вам нужно постоянно обновлять, не пропустите ли вы какую-то информацию. А записывать экран нельзя, а сохранять эфир нельзя, значит, вам нужно быть в моменте здесь и сейчас. Проходит буквально месяц, то есть, да, чуть больше месяца, и о приложении уже мало кто так говорит с федеральных каналов, потому что пик прошел, приложение оказалось, ну, довольно-таки посредственно, так скажем, но идея, в принципе, неплохая. И поэтому, если вы сейчас ведете поисковой запрос в YouTube или ведете его в Google Trends, то заметите, что приложение уже не такое активное, то есть прошел пик популярности и приложение осталось то есть, на таком более-менее среднем уровне. Помните, я уже снимал видео о российской копии TikTok, она будет вот здесь и по ссылочке в описании, кто не смотрел. И разработчики из СНГ подсуетились и решили, почему бы нам не скопипастить полностью приложение Clubhouse. Популярны, Пока оно популярна, пока оно в тренде, пока оно может понести нам деньги. Так и появилось приложение Stereo. Интерфейс его выглядит довольно-таки интересно, очень упрощенно. То есть, смотрите, разработчики Stereo сделали очень грамотно. То есть, во-первых, они пофиксили все моменты, которые были в приложении Clubhouse. Не нужно покупать инвайты, спрашивать у друзей и так далее. Ты можешь регистрироваться абсолютно с любых устройств. Работает на всех платформах, то есть на iOS и на Android, то есть на всех операционных системах. Можно делать запись прямых эфиров и интерфейсом очень и очень и очень и очень простой. То есть в Копхаусе, когда заходишь, в первую очередь ты думаешь, вот, the fuck, что это за приложение, я ничего здесь не понимаю. В стерео же? нет, абсолютно все понятно, абсолютно как бы минималистично. Здесь большой плюс. Кроме того, здесь можно реально заработать. Но я думаю, скоро эту фишку уберут, поэтому, ребята, прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, скачивайте приложение стерео. Это не реклама, я сейчас расскажу свою историю. И, возможно, у вас все получится, пока пока там не очень много пользователей. PR-менеджеры стерео делают такую же политику, как и в Клабхаусе. Туда приглашают звезд, медийных персон, проводить свои прямые эфиры и так далее. И первыми, о ком я услышал в этом приложении, это был Слава Мэрлоу и Моргенштерн. У них было одновременно 4000 онлайнов. В принципе, это неплохо, довольно-таки интересно, то есть, да, было послушать. И они провели всего лишь час в этом прямом эфире. Я уже тогда заинтересовался этим приложением, что же там такое. И сейчас расскажу более подробно, как им пользоваться, как можно заработать и сколько заработал я. Друзья, прямо сейчас давайте я зайду в приложение и расскажу, в принципе, то есть, да, как им пользоваться, какой тут есть функционал и так далее. Смотрите, впервые, когда мы заходим в приложение, нужно обязательно заполнить свой профиль. То есть у меня здесь написано Liloin, блогер, музыкант и так далее. У меня уже 5 завершенных эфиров. Можно пройти здесь верификацию, но верификация это тоже довольно-таки сложный процесс. Верификацию мы можем получить, если у нас есть 10 тысяч подписчиков, в самом стерео у меня их, к сожалению, всего лишь 77, либо если у нас верифицированы другие социальные сети, к примеру, Twitter, там с галочкой у нас Instagram, TikTok и так далее. Итак, смотрите, мы заполняем такой профиль о себе, небольшую информацию. Обязательно указывайте свой настоящий возраст, потому что потом вы не сможете вывести деньги. Это уже такая проблема. Была бы с такой проблемой, столкнулись. Поэтому, ребят, слушайте до конца, я сейчас все расскажу. После того, как мы заполнили свой профиль, мы видим, что здесь очень много различных эфиров. То есть, да, допустим, смотрите, люди ведут эфиры. И, соответственно, абсолютно разные темы. Мы Просто свайпаем, нам вообще абсолютно ничего не нужно делать. Свайпаем, свайпаем, свайпаем. И здесь разные люди общаются на свободную тему, то есть, да, либо называют ее как-то. Смотрите, разговор о великом. Давайте становимся здесь. У нас есть здесь три кнопки. Это помахать, то есть мы можем просто помахать. В Инстаграме, да, и будет видно, что пользователь вам помахал. Можем записать свое голосовое сообщение. Здесь мы не общаемся в вайве, здесь записываем голосовое сообщение и делимся трансляцией. То есть мы можем поделиться трансляцией в Инстаграме, можем сохранить видео, то есть, да, всего, всего эфира. Поделиться им в WhatsApp и так далее. То есть очень и очень все упрощенно. С этим разобрались. Также можем, то есть, посмотреть уведомления, то есть, да, обновления. Кто сейчас на нас подписался. Сколько, то есть, да, у нас истории прослушиваний предстоящие эфиры и так далее. Я Думаю, вы в этом разберетесь. Но самое интересное, как же здесь заработать деньги. Смотрите, чего нет в Clubhouse, здесь есть. Это таблица лидеров. Объясняю всю суть. Чем больше у нас зрителей в пик нашего прослушивания, в пик нашего эфира, тем больше мы можем получить реальных денег от самого приложения. То есть, смотрите, чтобы получить 500 тысяч рублей, нам нужно набрать не менее 15 тысяч рублей слушателей в один момент онлайн это очень сложно то есть чтобы получить 250 тысяч рублей нужно набрать не менее 10 тысяч слушателей а я напоминаю что моргенштерн и слава мэрл самые хайповые сейчас люди да так скажем в медиасфере сфере набрали 4000 слушателей онлайна то есть набрать тысяч слушателей я не знаю кем это надо быть таким хайповым человеком и здесь мы видим то есть кто сколько набрал слушателей и кто сколько получит денег смотрите иван дорн набрал 172 онлайна Ева миллер 140 мэри Сен. короче пока что здесь куча блогеров ну и обычные обычные люди тоже набирают то есть смотрите вы попадаете в топ-100 и вы можете посмотреть Сколько вам будет начислено денег? Но это еще не все. Если вы думаете, что вы просто сейчас пройдете эфир, наберете там, не знаю, 500 тысяч человек и получите сразу же деньги, к сожалению, это не так. Самое сложное и самое интересное одновременно это продержаться определенное количество времени. То есть выигрышная неделя, конкурсная неделя начинается у нас с понедельника и заканчивается у нас в следующий понедельник. То есть смотрите, вы, допустим, набрали там, к примеру, 960 прослушиваний, вот здесь у нас поперечный набрал 960 прослушиваний онлайн, 960 слушателей, он по сути должен получить 50 тысяч рублей, но если он продержится эту неделю, то есть да, на такой же позиции, он получит свои 50 тысяч рублей, но если кто-то наберет не знаю, миллион каких-то слушателей или 5 тысяч слушателей, он спустится вниз, то есть он получит уже не 50 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, то есть да, 30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и так далее. Итак, я сейчас захожу в свой профиль и покажу вам, как мы провели то есть, да, с моим коллегой Glory Beats несколько эфиров. То есть на первом у нас было 98 слушателей, на втором 75, третий 392, Четвертый – 371 слушатель и пятый – 45. Итак, в таблице лидеров мы сначала были на шестом месте, то есть здесь уже обновилась как бы конкурсная неделя. Сначала были на четвертом, потом на шестом, и в итоге мы спустились на шестнадцатое место. После чего мне пришло замечательное сообщение о том, что на мой счет начислено 5000 рублей. Сейчас я покажу, как это выглядит. На мой счет было начислено, вот, да, 5000 рублей. Показываю вам, чтобы все было честно и понятно. Поступление средств. И здесь мы можем, в принципе, сразу же вывести наши деньги. Какие плюсы и минусы пользоваться приложением Stereo прямо сейчас? Сейчас очень важный момент. Пока пользователей в приложении Stereo не очень много. Блогеры проводят там прямые эфиры, и поэтому приложение потихонечку растет. Не так быстро, как Clubhouse. Поэтому у нас с вами, то есть, да, обычных людей без какой-то бешеной аудитории, я думаю, что у каждого из нас может это все получиться. Это пока.